Здравствуйте, я атаман регионального отделения Союза казаков воинов России зарубежья города Севастополя. Обращаюсь ко всем людям, которым не безразлична помощь Донбассу. Сегодня наше подразделение Дон воюет на Донбассе, защищая граждан Донбасса, защищая Россию. Нам нужна ваша помощь, любая помощь как социальная, так материальная и просто человеческой. Помогите батальоны ДОМ, поддержите нас. Мы воюем за Россию, сегодня мы воюем за вас. Вперед, Россия! Победа будет за нами. Поддержим проект «Наша помощь Донбассу».